Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности. Соответствующий документ размещен в базе данных Нижней Палаты парламента. Поправки стали частью Большого проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, арендатор по договору, заключенному до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 2020 году, вправе отказаться в одностороннем порядке от указанного договора без взимания любых плат, в том числе за односторонний отказ от договора, убытков в виде упущенной выгоды, убытков при прекращении договора, предусмотренных статьей 3931 Гражданского кодекса РФ, связанных исключительно с досрочным расторжением договора. При этом должны соблюдаться условия, Снижение ежемесячных доходов арендатора более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта. Также арендатор должен надлежащим образом исполнять свои обязанности до принятия такого решения, не иметь штрафов и просрочек. Уведомление об отказе от договора он направляет арендодателю. Обеспечительный платеж, если он предусмотрен договором и внесен арендатором, подлежит возврату. За исключением случая, если после принятия органом государственной власти указанного решения арендатором были неисполнены или ненадлежащим образом исполнены обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей, отмечается в документе. Однако из текста документа не ясно, об арендаторах какой недвижимости идет речь. В пояснительной записке к документу говорится о муниципальной и государственной недвижимости. Поправки нарушают базовые принципы делового оборота. Обеспокоенность готовящимися поправками выразила директор департамента торговой недвижимости Accent Capital. Под управлением компании находятся объекты коммерческой недвижимости Олеся Никитенко. Мы обеспокоены СТ, 5 законопроекта, которая разрешает арендатору недвижимости выходить из договора в одностороннем порядке и без штрафных санкций в случае потери более 50% выручки, сказала она. Обычно арендатор недвижимости вносит обеспечительный платеж. В случае безосновательного досрочного расторжения договора этот депозит остается в качестве штрафа у арендодателя, либо арендатор может заранее уведомить собственника. Обычно это предусматривают условия контракта и расторгнуть договор. К примеру, если речь идет о небольшом помещении, то арендатор должен уведомить собственника за 1-3 месяца. Для якорных операторов, которые занимают большие площади, срок может доходить до года. В такой ситуации сохраняется паритет. Все стороны уравновешены, риски минимизированы, пояснила эксперт. Кроме того, много вопросов вызывают учет и достоверность выручки арендаторов, рассказала Никитенко. Например, арендатор может занимать помещение в торговом центре и работать как онлайн-магазин, не отражая выручку от электронной торговли. Данные поправки нарушают базовые принципы делового оборота, дают преференцию только одной из сторон. В таких условиях Институт долгосрочных арендных отношений исчезает. Нарушается стабильность делового оборота в отрасли, отметила Олеся Никитенко.